Всем доброго времени суток, друзья меня зовут Валерий И это атмосферный легендарный вор, золотое издание Итак, мы с вами продолжаем поиски Рога Квинта Помимо него еще поиски Сердца Мистика и Душу Мистика Окей, мы посмотрели, пробрались, короче, чуть-чуть повыше в этих усыпальницах Вот, столкнулись... С ордой, целый ордой зомбарей. Вот, э, здесь мы посмотрели, вот эту сторону, в принципе. И еще у нас тут куча-куча ходов, короче. Очень много. Так, ну давайте, наверное, попробуем, я не знаю, попробуем, наверное, сходить, слазить вон туда. Э, сейчас я... Веревочкой... Лоб Так, получится ли у меня Это сделать Отлично Отлично, так Стрелу я заберу Потом, если что, ну в принципе, если что Можно будет вот так вот перепрыгнуть просто Окей Ну, давайте взглянем, смотрите, прям позолоченное Да, такое все место Кирпичи либо золотые, либо фиг его знает Окей Марат Марат. Какой-то Марат. А -а -а. Здесь у нас Марадов никаких нет. Окей. Поэтому неизвестно, где мы находимся. Бляха. Вот так вот все сделано. Здесь, по-любому, могут быть ловушки. Так, это просто кости. Не шуми. Гаррет, не шуми. О! Это я хорошо залез. Так. Да не шуми, я тебе говорю. Так, а туда выше никак не, не залезть, да? Не посмотреть, может там что-то есть. Бляха, там же может быть что-нибудь интересное. Как туда можно залезть? Раз уж я в гробницах, надо проверить все склепы. Все. И все, что ли? Да не ну, да, да ну, да нет, да не может быть такого, что просто так вот э, здесь вот такого вот такое вот, или разрабы просто сделали чисто для атмосферы такое местечко, а. так, сейчас еще взгляну, поднимательней, ничего не пропустил, Смотри, Васек лежит, улыбается. Так, окей. Ну, в принципе, тогда нет, так нет. Марат. Это какой-то рот марат. Рот марадов каких-то. такие марады? Окей, ладно. Продолжим. Вот как-то, наверное, вот я перепрыгнул здесь. Окей. Так. Ну идем сюда. Да, внизу я был. Ничего интересного. Можно перепрыгнуть сюда, можно вот здесь пройти. Выше. Давай перепрыгнем -пер -пер -пер -пер -пер -пер -пер -пер здесь. Взглянем, что у нас здесь Бляха Ты только взгляни Это жесть Столько ходов Бляха, вот как Как разрабы, когда создавали Эту локацию Как они еще и сами не запутались В этом, во всем А? Да бляха, да этот А! А, ну я здесь был. Да, да, я здесь был. Я он туда еще не лазил. Там смотри, какой-то проходик есть. Я уже вижу. И вон там проход есть. здесь я был. А я уж испугался, что... Капец, э, все. Так. Смотри, э, молот, да? Знак. Ух ты. Здесь кто-то есть. Ух ты, мать твою! Ты это видел? Там какой-то огненный чел ходит. Смотри, молот. Давай-ка я сюда зайду сейчас. Взгляну. оптимать мать. В смысле? На свет нельзя вставать? А, Да ладно Интересно, девки пляшут Так Черепух нам не нужен нам, нам бы вот этот вот стакан. Так Черепух нам не нужен Нам нужна стопка Окей Знаешь, так вот, а, череп такой стоит, и стопка сзади него, типа, не пей, не пей. И даже ви видел, что может быть, не пей. Ну, в принципе, правду говорят. Так, неплохо. Что у нас? У нас 900. У нас, нам еще 1100 надо набрать. О, смотри, лестница вниз. че и вниз можно спуститься. О, вот эту штуку я я знаю, что это. Это источник святой воды. Прикол. Золотая кость. Ух ты. Погодя, а что у нас есть? У нас есть а, нога, череп. В смысле и вс а, ⁇ У нас есть а, рука. Еще одна рука. Нога, еще до нога и череп. В принципе, э... что такое? В принципе. Нам еще, если логически так подумать, нам нужно туловище. Так, окей, здесь все. Давайте проверим чувака, который Который в огненный там ходит Да бляха, я не хочу с ним сталкиваться Надо аккуратненько Тут еще и поход... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо Погоди, он сюда идет Он меня увидит? А я там, если что, убегу? Так, он меня не видел. Раз он ну, огненный, судя по всему, его нужно э, водой. Так. Аккуратненько. Так, это, наверное, обход. Просто обход. Очень зомбари Ему Делать нечего, нам надо как-то это Бляха Мне жалко эту воду тратить На него Человек в факел. Смотри, там комнаты. Так, стоп. Ай-яй-яй. Погоди, он сюда сейчас пойдет. Кстати, он рядом с собой свечи. Бляха. Ай-яй-яй, нет, нет, нет, отвали, отвали от меня. яй-яй говнюк так так так куда куда от него смотри какой быстрый блехай не жалко воду тратить очень жалко на него воду тратить так он сможет перепрыгнуть а застал да? блюдок опа исчез В смысле так ладно пока его нет он куда-то туда вниз упал и я здесь посмотрю так так закрыто закрыто это такой За дырочка закрыта закрыта бляха все закрыто там что здесь все закрыто интересно девки пляшут О, он вернулся горячий финский парень он вернулся так куда там мне не залезть Погоди, он меня не видит. Плеха, как-нибудь я не знаю. Это же деревянные балки. Погоди-ка. Угненная стрела. Тихо, тихо. Плеха, он меня увидел. Там видел, еще наверх можно, в принципе, подняться. Ай-яй-яй. Хочу попробовать... Я не туда побежал. А -а -а -а. Бляха. еще зомби. Ой. А, ой. Чуть чуть не пристрелило. Бляха. -б... Бежит. Нет? А, нет. Чего отстал? Погоди. А -а там еще можно было забраться наверх. Вот стрела с веревкой Так интересно он уже вернулся туда или нет Нужно как-то открыть эту же штуку Как бы возможно я ищу отсюда рано Вон он гуляет смотри Он там гуляет В принципе, можно было попробовать его водой Короче Обфигачить, но мне жалко Просто жалко, у меня 9 У меня 9 стрел осталось Так Отлично Могу я забраться? Да Аллилуйя Так, стрелу забираю Водная стрела. Отлично. Вот это уже. Вот это уже другое дело. Так, может здесь еще что-то лежит? Здесь только череп, костей нет. Ну, в, в, в плане того, что этого тела нет. Так, погоди, а что если... Э -э <Слышко> Ничего не изменилось? Ладно <Слышко> вот, а? Там вон дырочка какая-то. Может там что-то... Че что, ты вернулся, нет? Дядька. Я думаю, возможно, что еще рано сюда. Я просто думал, знаешь, зажгу факел, короче, и там дверь откроется. А, тут двери вообще нет. Погоди, может я не тот факел зажег? Нет. Ничего не реагирует. Блях, только потратил. Ладно. Так, я не сломаюсь и ничего. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Так, погоди, может что-нибудь изменилось? Погоди? Смотри, вот здесь вот это вот. Мне кажется, это какая-то головоломка. Нет, не открывается, ничего. Смотри. Погоди-ка. Здесь такое. Там вон такое. Погоди-ка. Здесь такое. Реально какая-то головоломка. Я изначально, когда вот это вот увидел, я думал, это, знаешь, вот эти вот штуки, которые типа пазл вот это вот, вот, собирать. Казовится, нет. Видишь? Смотри. Надо подумать, надо подумать. Судя по всему, там вот за этими дверьми сидят зомбари. Так, ладно, давай-ка я сейчас э -э попробую зажечь, если что, я сохранюсь. А здесь факела нет. Нет. Епте мать, ни хрена себе я... Опа. Тихо-тихо-тихо. Падай! Ни хрена себе. Как бы это, в принципе, логично. А как им залезть теперь? тихо. Отлично. Так-то, в принципе, логично... Опа. Смотри, еще выше можно подняться. В принципе, так-то логично. Факелы не горят, их там много. Ну, как бы, знаешь, почти над каждой дверьми, дверью зажечь их. Так, там наверх можно пробраться. Столько, смотри, дырок. Так, а вот эти штуки, это по-любому... Дырки, эти кнопки Видишь они как выделяются Я могу даже проверить Если получится Ёбта мать Охрена себе Так, это что? с дырок там всякими разными Короче штуками так, ладно, а -а давай попробуем так. Надо он туда перепрыгнуть. <звук> яй, яй, яй! Жесть просто жесть. А ч я сюда лезу? О, смотри. бляха я так и думал все они так и будут смотри, стрелять теперь что это такое я взял погоди душа мистика вот а все они больше не будут стрелять. смотри это эта фишка какой-то у диана джонс да надо было типа короче допустим можно было череп наверное вот так вот сделать а. Блеха Как-нибудь его Может я ошибаюсь О Взять душу мистика, короче И вот эту штуку, и череп положить Знаешь, как в Индиане Джонс Прикольно, блеха Тихо. Так, ну теперь наверх я думаю меня не застрелят Нет! НЕТ! Да что ты делаешь, творишь, ты горишь, что ты хочешь, что гад! Да свуху! Оцепился <смех> okay. а, -а, а! Я понял куда это я Так зомби здесь Всю в принципе валим отсюда Здесь мне делать нечего Ништяк Просто ништяк прикинь душу мистика нашли Неменно. Не зря там Смотри он там Он там забагал Бляха, а мне он туда надо А он там забаговался Походу дело Горячий финский парень Так, ладно Но душу мистика мы нашли Теперь В принципе вон туда, да, нам подняться надо Как бы Где мы еще не были, давай-ка просто взглянем А, еще здесь Выше мы не поднимались А, нет, здесь и выше и некуда А, нет, вон туда вот можно я думаю, у нас приведет это... А, смотри, еще сюда, вот мы не поднимались Окей Окей Ладно, давай, вот здесь мы С вами сохранимся И продолжим уже следующей серии Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал группу вконтакте, подписываемся на инстаграм Комментируем, с вами был Валерий, всем пока